Мне не нравится формальное образование, которое происходит сейчас. Мне не нравится, что люди должны ставить галочку, отвечая на вопрос, не формулируя собственного представления о, о вещах. Я думаю, что это ведет какой-то... как у незнаки на Луне, когда они там все в превращались на острове счастья. Мне не нравится это. И mm -hmm. я чувствую себя в силе изменить ситуацию. Потому что у нас есть технологии, у нас есть YouTube, у нас есть куча всяких штук. И мы можем делать это не просто в маленьком помещении для избранных. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Мы можем это рассказать всему миру. Приятно, конечно. Это не та манера, в которой преподается студентам. Совершенно по понятным причинам. Здесь значительно интереснее, может быть, разнообразнее, а именно э, с, вот, с выделением определенных необходимых э, элементов в историческом процессе, с такой соответствующей, нужной для вот именно аудитории, для, может быть, ферии какой-то, для того, чтобы людям было интересно самого разного уровня. Мне продолжает быть интересно. Угу. И я не склонна ходить на лекции. Я не очень хорошая ученица. Но я очень хорошо помню, как преподаватель из соседнего класса, из другого класса, как она могла завести ребят, и что я получала по истории. У меня есть чем сравнить. Впервые я услышал Бориса Григорьевича в первый день моего моей учебы в университете, на самой первой лекции. На самой первой? На самой первой. Нам поставили в 8.30 утра. Возможно, я так думаю, что Бориса Григорьевича поставили первым преподавателем для нас, именно потому что... Ну, вот у него есть какое-то внутреннее умение наставлять, настраивать людей на именно на такой вот учебный, в каком-то смысле даже научный лад, который требуется вот в стенах вуза, мгновенно привил интерес к истории, обосновал, актуализировал ее изучение. Ну, стало совершенно очевидно, что история, да, будучи наукой, скорее даже не наукой, а таким процессом изучения самой жизни. Ведь в истории предмет – это не предмет, это на самом деле сама жизнь. Она никак не дробится, не делится. Ты хочешь придать этой истории некую живость, да, то есть… Да, потому что Борис Григорьевич чем и ценен-то. Я когда mm -hmm. увидела, что а, в, в ВКонтакте есть группа любителей борис Кипниса? Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Я увидела, что там почти… там две с половиной тысячи человек было. Mm -hmm. При этом я знаю, что Борис Григорьевич к компьютеру не подходил даже на милю. Он просто не делал для этого ничего, кроме угу. ежедневного преподавания. Я нацелена именно на тех людей, которые живы, которые умеют думать, угу. которые что-то ищут, у которых есть вопросы. Я думаю, что они все-таки немножко маргиналы в обществе. Потому что не так много людей готовых погружаться в знания так продолжительно. И именно в этом состоит их как это, удовольствие. Да? То есть вот их потребление находится не в области мороженого, ну, вещей, угу. а то а есть в, области? В, в области знания. Вот по поводу тех людей, которые слушают Бориса Григорьевича, ходят на его лекции, я думаю, что, безусловно, еще и потому это актуально для тех, кто слушает, для тех, кто еще не слушает, тем более. Так потому что человек, который интересуется историей своего отечества, своей страны, этот человек и может зваться в полном смысле патриотом. Это не тот патриотизм, который вот может навязываться там нефтегазовыми компаниями, там, посредством спортивных состязаний, а вот увидеть что-то такое длительное, может быть, вечное, то, что должно характеризовать настоящего человека, который интересуется своей страной, которому не безразлично, она, который в конце концов уже получил образование этой страны, говорит на этом языке и планирует свою жизнь либо в этой стране, может быть, за ее пределами. Но так или иначе является человеком, чье сердце бьется и дышит воздухом родной России. <говорот> а я точно совершенно знаю, что история настолько затерта местами. <говорот> что даже люди, которые изучали и знают какие-то вещи, для них сюрпризы все равно будут. И выводы будут они делать на основе новых знаний, совершенно иные. Сейчас очень много историков, которых невозможно слышать и слушать, и невозможно читать, потому что это как в ресторане, в хорошем финском ресторане, если вы посмотрите, стаканы стираются. История — это не стакан, который стирается от мытья и копания. История наоборот, она становится вечной, она не разрушается, ее не разбить. И даже если при помощи всего государства разбить и останется один осколок, то ученому достаточно взять этот осколок и на основе его представить, какая была статуя, какая была бутылка. Я когда вас услышал, то я понял, что вы человек книга. И спасибо вам. И когда вы напишите книгу, я обязательно ее прочитаю. Меня еще, кстати, очень удивил, очень, очень сильно не могу об этом не сказать, это история про взятие Парижа, 10 лет назад. Вы представьте, Юр, ну вот это вот революция бешеная, кровавая, бешеная европейская революция. Чем она заканчивается? Там красивая тетка с, на баррикадах, да. свобода. Очень все очень красиво, красиво читать mm -hmm. об этом. Сама революция это yeah. как война, ничего приятного. Я вот. брошу опять же, да, романтически. Ну, романтический ну вот, вот по, по ситуации, это вся такая вот волна войны туда, потом обратно, угу. и по всякому, и, и, и гибель, да, понятно, была другая война. Были другие совершенно понятия, никто так не издевался. Ну а, тогда а, воевали по-другому? Да, да. по-другому. Ну вот, допустим, Наполеон провел русских пленных по Парижу, угу. дабы поднять дух парижан, да? угу. а те стали давать им деньги и хлеба. Да? А когда русские шли в Париж, те ждали, что будет разгром за Москву. И, и, и говорили, русские, чем ты в Париж ответишь да, за нашу Москву? Они зашли чинно. Uh -huh. А потом была Пасха. И они провели молебен на Пасху на площади Согласия, где Людовика казнили. Uh -huh. И завершили этим революцию. И поэтому они помнились так долго. до сих пор помнятся. Ну, еще да, помнятся. Да. Хотя Людовь. жаль, что вот эти события все вот эти сражения, которые происходили практически и в России, не звучат.